Добрый день! Сегодня 30 мая, сегодня воскресенье. И сегодня мы будем говорить со студентом из университета Уорик, с нашим студентом, которого зовут Патрик. Добрый день, Патрик! Добрый день, Мария! Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Что вы изучаете в университете Уорик и сколько лет вы изучали русский язык? Конечно. В университете я изучал экономику и русский язык. Сейчас я, к счастью, закончил университет. И я изучал три года экономику и два года русский язык. Угу. Отлично. То есть экономика и русский язык. Второй вопрос. Патрик, почему вы решили изучать русский язык? Говорите ли вы еще на других иностранных языков? Я жил в разных странах, и поэтому для меня изучение языков не было чем-то новым. И обычно я говорю на английском и немецком языках. Mm -hmm. и также выучил французский, и несколько лет назад я попробовал учить китайский язык. И в Ореке я встретил свою русскую девушку, и поэтому я решил учить русский язык. И я с нетерпением жду возможности поехать в другие русскоговорящие страны и узнать больше о богатой истории и культуре России. Mm -hmm. Хорошо. То есть вы говорите на немецком, на французском тоже? На французском? Да. Чуть-чуть mm -hmm. на китайском? Сколько, да. сколько, сколько лет вы учили китайский? Один год? Один, почти два года, но, к сожалению, я немного говорю по-китайски. -по Это очень трудный язык. Я согласна, я учила. Китайский один год. Oh, wow. <laughs> один год и могу сказать три фразы, по-моему. <laughs> да, очень, <точно>. очень сложно. <laughs> да, вы познакомились с русской девушкой, у вас русская девушка. Это да. хорошая, хорошая мотивация. <laughs> да, и она тоже э, говорит по немецки и поэтому я подумал, э, нужно тоже говорить по-русски. Чтобы быть на равных. Я согласна, отлично. Следующий вопрос. Вы уже были в России? Может быть, вы вместе с девушкой путешествовали? Сейчас сложно, конечно, куда-либо путешествовать из-за коронавируса и так далее. Но в ближайшем будущем я очень надеюсь, что скоро мы все будем снова путешествовать. Планируете ли вы куда-то поехать в Россию? Что бы вы хотели посмотреть? Вот Несколько лет назад я уже ездил в Санкт-Петербург и в Москву и теперь, когда я понимаю русский язык, я хочу вернуться в Россию, mm -hmm. чтобы увидеть большие достопримечательности и поговорить с новыми людьми и лучше понять страну, и конечно, чтобы посетить семья моей девушки. Mm -hmm. И я хочу посетить юг и дальний восток России. Mm -hmm. Возможно, я бы поехал в путешествие на поезде, mm -hmm. как я уже сделал это в Индии некоторое время назад. Mm -hmm. Хорошо, отлично. Можете ли вы дать какие-то советы нашим студентам, с кем они могут говорить по-русски вне аудитории, не на уроке? В основном я говорю по-русски со своей девушкой, но кроме того, я люблю смотреть фильмы на русском языке или э, даже читать книги. И чтение книг пока идет медленно, но с удовольствием. А сейчас я читаю э, «Время second hand», и mm -hmm. это отличная книга. И в интернете каждый может найти много русских фильмов или книг. Хорошо, да, это очень хорошая книга. И вы нашли в интернете ее, вы купили... Бумажную книгу или вы читаете на компьютере? Я, я всегда э, читаю книги э, онлайн, э, потому что я много путешествую, и поэтому это э, лучше э, есть все книги на iPad. <с -палис> iPad, удобнее, не надо носить с собой книги. Хорошо, поняла. <с -палис> Какие у вас планы на будущее? Сейчас, я так понимаю, вы закончили университет, закончили университет Уорик. Mm -hmm. Куда, что вы теперь будете делать? Будете дальше учиться? Будете работать? И будете ли вы продолжать изучать русский язык? Конечно. Вот этим летом я начну учиться на магистра в Ейлском университете. И в прошлом году я уже работал в инвестиционном банке. И, возможно, я снова буду работать в банке или начну работать в технологической компании. Потому что в перспективе я хочу работать в космической индустрии. И, конечно, я буду продолжать говорить и практиковать русский язык со своей девушкой. Также, может быть, буду посещать еще курсы в Елском университете. И, конечно, я буду читать книги смотреть фильмы почти каждый день. Удачи вам в университете. Я думаю, что все будет прекрасно и будет Спасибо. интересно. Последний вопрос тоже о русском языке. Что вам показалось сложным при изучении русского языка, а что для вас было легко? Что вы думаете об изучении русского языка? Я был удивлен, что грамматика очень структурирована и существует множество правил и случаев, но правила всегда работают и все логично. И это очень отличается от французского, например. И я думаю, что учить новые слова труднее всего, и это никогда не заканчивается. Однако хорошие словарные предложения могут помочь. И, например, Quizlet. А, вы пользуетесь Quizlet? Да, это хорошая программа. Патрик, большое вам спасибо за интервью. Я думаю, что сейчас другие люди посмотрят и увидят, каких результатов можно добиться за два года. Два года – это небольшой срок, при том, что вы учитесь в университете, у вас много других предметов, и русский ваш не основной предмет, совсем основной все-таки экономика. В общем, я вас поздравляю, у вас блестящие результаты. И надеюсь, что еще услышу от вас новости, как вы будете учиться в Америке. Буду рада, если вы мне будете писать имейлы. E И желаю вам удачи в дальнейшем в изучении русского языка. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.